Всем привет! Недавно на нашем форуме была создана тема с предложением закрыть сервера с низким онлайн. По этому поводу разгорелась большая дискуссия возможно мы ничего не будем закрывать. Мы можем больше благодаря вам. Мы сможем работать еще лучше радовать вас еще чаще. Я никогда не любил говорить о донате о прибыли проекта по той простой причине, что в далеком 2011 году я создавал его просто потому, что это было безумно интересно, и я с головой увлекался этим процессом. Почему я начал весь этот разговор? К сожалению, уже долгое время на серверах с низким онлайном игроки практически ничего не донатят. Закрытие серверов, перенос аккаунтов и прочих вещей пока даже нет в проекте. Закрыли. Будет ли рынок на Адвансе? А, Значит, э, так. Мы тоже пока не можем ответить на этот вопрос. Так, следующий вопрос: будут ли трейлеры «Таманы на колесах на Адвансе? Ой, много вопросов вообще. Он... Мы тоже пока не можем ответить на этот вопрос. Я спрошу, где купить такого же петуха? тоже пока не можем ответить на этот вопрос. Будет ли у нас бабка к зарплате каждый час, как было раньше? Мы тоже пока не можем ответить на этот вопрос. Закрытие Сибиро, вернулся аккаунтов и прочих вещей, пока даже нет в проекте. Всем привет! Сегодня мы покажем вам обновление для Гетто, которое призвано решить одну из самых главных проблем, чем заняться в свободное от капта время. И это новое ограбление. Ну, тихо, тихо. Тих. Это называют? надпись «Hungry», что с английского означает «голоден». Сейчас мы ее убрали и заменили на такой гамбургер с плюсиком. Довольно-таки, ну, понятно, что это обозначает. Да. Я Проект, думаю, что это довольно годное обновление да. И все много его в... ждали Время в тем, кто предложил. В... Ну да, собственно. Да. И от этого реально один. Да. 8 лет. Это просто гигантский срок. Пока никакое решение о закрытии серверов не при этом. Поэтому вы можете спокойно играть там, где играете сейчас. Перед реализацией ограбления мы спросили мнение многих лидеров и опытных игроков. Все они положительно отнеслись к этой задумке. Ой, когда будут новые интерьеры для того? Мы тоже пока не можем ответить на этот вопрос Затейте из бюро, переносы аккаунтов и прочих вещей пока даже нет в проекте Только, ну вот, например, в Строить писки в Майнкрафте сейчас было нелегко, но он старался Вот что ты можешь посоветовать? Вот не знаю насчет этого, но, например, в митинге Нет в проекте лайки и раз в неделю максимум раз в две недели мы обещаем вас радовать чем-то еще и выпускать годные крутые обновления и именно из э, тех вещей которые вы нам предлагаете но ну, собственно иначе быть не может и еще хотелось бы сказать что пусть мы зарабатываем намного меньше остальных зато мне очень приятно осознавать что для вас бант